Ну, дома красотун. Будешь червячка? Червячок. Червячок, смотри. Оп. Будет червячка. мой красоту. Так, какие-то серые шейки тут еще плавают. Еще хочешь червячка? А, Журавок я чем буду кормить. Достаем червячка. Ой, господи. Гуля, как тебя? Иди сюда. На. Оп. Ой. Краса, Тум. Краса, тум. Я не знаю, чем тебя еще можно кормить. Фруктами же нельзя, наверное. Прелесть какая. Да, кланяется, он кланяется, он благодарит. Да ты мой хороший, да ты мой хороший. для тебя можно тут фильм снимать.